Всем привет! Дочь Розы Сябитовой вышла замуж во второй раз. Наследница телеведущей сочеталась узами брака с избранником по имени Максим. Роза Сябитова надеется, что со вторым супругом Ксения будет по-настоящему счастлива. Торжество в честь бракосочетания Максима и Ксении было решено строить в загородном доме Розы Сябитовой. Мы все понимаем, что многим сейчас придется пережить не самые простые времена, поэтому лучше не совершать необоснованные траты. Подкопить ресурсы, лучше пустить их на поддержку молодым семьям. Пафос уже не тренд, рассуждает Роза. Первая свадьба девушки была совершенно другой: две сотни гостей, шикарное платье, длинная фото, ресторан. В этот раз на торжестве присутствовали всего 20 человек, включая жениха и невесту. Наряд Ксения шила на заказ. К слову, после первого развода Ксения боялась заводить новые серьезные отношения, но Максиму удалось сделать так, чтобы девушка вновь поверила в любовь. Предложение руки и сердца он сделал в декабре прошлого года в Праге. После свадьбы Ксения взяла фамилию мужа Шевченко. Роза считает, что предыдущий брак сделал ее дочь и опытнее. Девушка много думала, анализировала, пыталась понять, где была неправа.